Друзья, пометуя от тренингах, которые мы проводим с компанией Медея по крупным городам России, обеденный вариант супа, который я, вернее, который вы готовите там прямо на тренингах и спрашиваете всегда, где же рецепт, вот я вам сейчас расскажу, как все это получается, так вкусно и так сытно, как, в общем-то, мы должны все и питаться. Так, сразу же ставлю сотейник, сотейник побольше, ставлю на восьмерочку, чтобы он уже разогревался. И в это время беру терку. В рамках тренинга, конечно, я не тру морковку прямо в кастрюлю, но вы ее трете отдельно, потом добавляете в кастрюлю. Можно ускорить процесс и натереть вот таким образом прямо в кастрюлю. Уже идет процесс приготовления. Масло я добавлю чуть позже. Морковка у нас уже жарится. Не забываем про небольшое количество растительного масла. Следим, чтобы у нас ничего не подгорало. Можно немножко убавить огонь. Что мне нравится у Мидеи, слайдер работает точно. Нажимаешь, все, сразу уменьшилась температура. Теперь лук. Быстро режем вначале вдоль, затем поперек, помельче. Сразу же отправляем все это к морковке. Так, лук у нас в сотейнике. Все это мешаем, обжариваем. Капуста. Кусок молодой капусты. Я режу кубиком, то есть вначале я делаю продольные разрезы, а затем поперечные. Я не знаю, зачем и кто режет капусту соломкой, ее невозможно есть, она падает с ложки, обратно в суп летят брызги. Раньше в старину капусту крошили, да, поэтому я вот предпочитаю, так ее гораздо удобнее брать ложкой. И отправляем вот сюда, к овощам. Все это вместе пассируем. Чуть-чуть маслица добавим. Сразу же соль. Все мешаем. О, прекрасный овощной аромат. Можно не сильно ее обжаривать. Тут все зависит от того, насколько проворно вы делаете все предписания. Так, смотрите, что у меня здесь. Я отварил куриный бульон, процедил его. Он у меня вот здесь в кастрюле, а здесь остались бедра голени. Значит, мы берем курицу и мясо снимаем с кости. И Отправляем к овощам. Пока овощи у нас на низкой температуре, слегка обжариваются. Смотрите, кто на диетах, тот шкурку не бросает. Я считаю, что шкурка вообще самая вкусная у курицы, поэтому я ее обязательно добавляю. Все должно быть вкусно по-домашнему. Крылья. Мясо на крыльях имеет большое количество соединительной ткани, поэтому оно вкусное, про него не забывайте. Теперь добавляем перец. Перец по вкусу, соль по вкусу. Так, все перемешиваем, и у нас овощи уже почти готовы. Теперь берем бульончик и выливаем его вот сюда. В зависимости от того, насколько вы хотите получить жидкий или густой суп. Сразу включаю бустер для того, чтобы он скорее разогрелся. Теперь очень важный ингредиент этого супа. Это манка. Мало кто слышал и использует такой шаг, как затяжка для супа из манки, а не из муки. Мука дает такой мощный привкус, не очень хороший, ее нужно там прожаривать, еще что-то. Манку не нужно прожаривать, просто как только закипел бульон, венчиком также мешаем, по чуть-чуть сыпем. Ну вот на мой объем, сколько здесь, около 3 литров, значит, 2,5 ложки манки приблизительно я всыпаю, помешивая, чтобы она заваривалась. О, главное, не превратите в манную кашу ваш суп. Манка служит всего лишь затяжкой для того, чтобы овощи не отделялись от бульона и придает определенную густоту и насыщенность и необыкновенную органолептическую такую структуру, он становится плотным, таким настоящим, как все русские супы мы любим, русский человек любит, чтобы суп был густой, наваристый. Вот как раз манка и дает вот эту густоту и наваристость. Осталось всего лишь суп сдобрить зеленью. Потому что манка заваривается там 2-3 минуты, не нужно долго его кипятить. Пока она заваривается, за это время рубим любую зелень, какой, какая есть у вас в холодильнике. Ну и непременно нужно добавить туда маленький зубчик чеснока, тоже порубив его. Маленький зубчик чеснока раздавили, быстро его нарезали. И теперь отправляем все в кастрюлю. Чеснок, зелень. Желающие могут добавить чили перчик для остроты. О, какой божественный аромат. Какой божественный аромат. Выключая плиту. Нам варить уже это не надо. Температура супа достаточно, чтобы обработать чеснок. И все. Да? Блин, это вообще что-то вкуснее. Сам даже ни разу не готовил. Теперь осталось взять самую глубокую, самую большую тарелку и налить этот прекрасный, наваристый, мощный, такой русский суп. Главное мясо. Так, дорогие наши коллеги, и друзья, и гости, и те, кто смотрит мой канал, теперь вы знаете, как готовится этот прекрасный суп. Кто-то из вас его уже пробовал на наших тренингах, а кому-то еще предстоит попробовать. МИДе, почувствуй себя дома!